Здравия, уважаемые друзья! С вами снова на связи Залевский Денис, представитель Паралет Сибирь в Иркутской области. И продолжаем записывать видеоролики, в которых зачитываю содержание методички СССР. Напомню, вот это содержание, оно находится сейчас перед глазами у вас. И в предыдущих трех роликах, которые вы можете найти в плейлисте, он так и называется, плейлист ⁇ Методичка СССР ⁇ Мы дошли до шестого пункта. Осветили вот законы РФ, указы президента недействительны, Конституция СССР действует, у РФ нет территорий, президент РФ незаконный, паспорт РФ недействителен. Мы все до сих пор граждане СССР. И сейчас мы начнем записывать с седьмого пункта. Центробанк ⁇ это организованная преступная группировка. Напомню, что э, данную методичку получат все, кто заказывает на нашем сайте документы для восстановления паспорта ССР. Документы эти безоплатные. Там установлена сумма 100 рублей. Ну, она оплачивается по желанию. То есть вы можете оплатить 100 рублей, можете оплатить 50, 10 рублей. Там, ну, в общем, можете вообще ничего не оплачивать. А, итак. Напоминаю, что все ссылки находятся под видео в описании. Ну итак, начнем. Центробанк это организованная преступная группировка. Потому что 70% активов страны вложены в иностранную валюту. Вы, наверное, задумывались, почему, чтобы не случилось, любое повышение цен, кризис, инфляция, дефолты и так далее. Объясняется очень просто. Но чего вы хотите, что мы можем сделать, просто доллар упал или доллар поднялся? Но при чем тут мы, наша страна, Россия, наш народ, наш рубль и доллар, где связь? И вот он ответ на этот вопрос. В отчетах на сайте ЦБ РФ 70% ресурсов вложены в иностранную валюту. Каждый может зайти и посмотреть эти отчеты. Нарушена главная задача ЦБ – это укрепление рубля. ФЗ ЦБ, РФ, статья 3. Целями деятельности Банка России являются защита и обеспечение устойчивости рубля. Наша страна и народ полностью в зависимости от доллара. Говоря простым языком, наша страна продана Америке. Госозмена предательства Родины, статья 275 УК РФ, 64 УК РСФСР, 147 УК РФ. Создание экономического пузыря. Экономический пузырь. Нереально высокая цена, порожденная ажиотажным спросом. Ажиотаж создает закон, делая рубль безусловными обязательствами и главной валютой в РФ. Статья 30 ФЗ 86 АЦВ и статья 140.1 ГК РФ. Синью Это разница между затратами на выпуск денег и номиналом. ЦБ затрачивает 1 рубль 20 копеек. На купюру, на любую, то есть, будь то 100 рублей, 50, либо 5000, да? А продает, например, за 5000 рублей, ну, если возьмем купюру в 5000 рублей. Но прибыль ведь не является целью. Здесь прибыль несопоставима затратам. Это называется раздутие экономического пузыря. Прибыль не является целью банка. Статья 3 Федеральный закон 86 ЦБ РФ от 2002 года. Статья 147 УК РФ «Мошенничество». ЦБ РФ – это юрлицо. Значит, оно зарегистрировано в ЕГРЮ. Госрегистрация юрлиц. Любой желающий может это посмотреть, скачать бесплатно на сайте налог.ру. В разделе «Проверить контрагента» и можно распечатать с официальной электронной печатью. Внимание! Смотрим выписку ЕГРЮ на ЦБ, на ЦБ и плачем или смеемся. Нет языка. Нет телефона, нет факса, нет учредителей, нет акционеров, нет организационно-правовой формы. То есть эти данные не прописаны там. <coughs> как возможно зарегистрировать юрлицо без этих данных? Попробуйте зарегистрируйте юрлицо таким образом. Статья 291 УК РФ, 174 УК РСФСР, дача взятки. Дата регистрации ЦБ РФ 90 года. Как можно регистрировать СБРФ в 90 году, когда РФ появилась только 25 -го, 12 -го, 91 -го? 25 декабря 1991 -го года считается днем образования Российской Федерации России. В этот день Борис Николаевич Ельцин подписал закон РСФСР номер 2094-1 об изменении наименования государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Создание преступного сообщества – Статья 210 УК РФ, статья 77 УК РСФСР. Нет филиалов, нет, де... нет видов деятельности. Статья 173 УК РФ, 162.4 УК РСФСР. В лже предпринимательство. Регистрация 90 -го года, а постановка на учет в 2003 году. 13 лет ЦБ РФ не платил налоги, получается. За это предусмотрена также статья 199 УК РФ 162.2 УК РСФСР, уклонение от уплаты налогов. У ЦБ 17 лицензий и ни одной на финансовую банковскую деятельность, ни от Минфина, ни от президента. Зато есть 10 лицензий на медицинскую деятельность, остальные на продажу алкоголя, эксплуатация пожароопасных, взрывчатых веществ. Использование возбудителей инфекции генной инженерии. Статья 7 о генной инженерии требует наличия оборудования, собственности, э, так чтобы было в собственности получается зданий и помещений, а это противоречит собственных зданий и помещений. А это противоречит статье 8 Федерального закона оцбрф Превышение служебных полномочий. 285-я. УК РФ и 170-я статья УК СССР. Некоторые лицензии получены просто по письму. Попробуйте получить лицензию по письму и попробуйте зарегистрировать юридическое лицо без данных, перечисленных выше. Что это вообще за организация на территории СССР? ЦБ является учредителем Сбербанка, пункт 1 устава ООО Сбербанк. ЦБ зарегистрировал Сбербанк но ЦБ не имеет такого права. Статья 2 Федерального закона 129 о госрегистрации юрлиц ИП. Статья 110 пункт 1 КРФ закон 1529-1 от предприятиях СССР от 04-06-90. Создание ОПС или ОПГ. Статья 214 УК РФ, 77 УК РСФСР. Уставной капитал. На 24 июня 1991 года уставной капитал Центрального банка РСФСР Банка России 3 миллиарда рублей. Федеральный закон от 10 июля 2002 года, номер 86 ФЗ от Центральном банке Российской Федерации Банки России. Глава 2, статья 10. Так. Листалась у нас. Так, глава... Где-где-где? Где-где-где? Вот. Глава 2, статья 10. 1 января 98 года произошла деноминация всех денег в стране. 1000 к одному. То есть сократить номинал в тысячу раз. То есть... Тысяча рублей стало равно одному рублю. Указ президента РФ от 4 августа 1997 года, номер 822, об изменении нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен. Приказ ЦБ РФ от 10.10.97, номер 01.244. На 24 марта 2015 года уставной капитал Центрального банка России – все так же 3 миллиарда рублей. Откуда 3 миллиарда рублей, если они должны были сократиться до 3 миллионов? ЦБ может увеличить уставной капитал только через изменение закона о ЦБ. Для этого нужно внесение в Государственную Думу предложения об изменении величины уставного капитала Банка России. Дума выносит закон о внесении изменений. Вносятся изменения. Федеральный закон о 10 июля 2002 года. Номер 86 ФЗ о Центральном банке Российской Федерации и Банке России, статья 18. Но закона о внесении изменений в статью 10 Федерального закона от 10 июля 2002 года, номер 86 ФЗ о Центральном банке Российской Федерации не существует. Откуда деньги? Изучаем действующий устав на 2017 год. В статье 3 говорится, что ЦБ находится на территории государства РСФСР и подчиняется государству РСФСР. Но это неожиданность. Вот, неож... вот это неожиданность своими глазами увидеть документ, подтверждающий, что государство РСФСР в составе СССР на 2017 год существующее. К постановлению президиума Верховного Совета РСФСР. От 24 июня 1991 года, номер 1483-1, Устав Центрального банка РСФСР, Банка России, глава 1. Общее положение. Статья 1. Правовая основа создания и деятельности Центрального банка РСФСР, его правовой статус. Центральный банк РСФСР является главным банком Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Банк России создан на основании закона РСФСР о Центральном банке РСФСР. В своей деятельности Банк России руководствуется указанным законом – законом РСФСР о банках и банковской деятельности в РСФСР, другими, другим действующим на территории РСФСР законодательством и настоящим уставом. Банк России подотчетен Верховному Совету РСФСР. В соответствии со статьей 2 закона РСФСР о Центральном банке РСФСР Банке России Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет утвердить устав Центрального банка РСФСР Банка России прилагается председатель Верховного Совета РСФСР Борис Николаевич Ельцин. А если Центробанк до сих пор работает по уставу РСФСР, значит это прямо указывает, что СССР существующее государство. «ИЦБ принадлежит СССР. Надо от них делать запрос на их устав и начать вот так. Я, имя, отчество, фамилия, в целях самопознания случайно обнаружила вот такое постановление. Прошу выслать подтверждение, что Центральный банк работает согласно уставу к постановлению Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 июня 1991 года, номер 1483-1». Рассылайте всем, пусть все знают. Так, дошли мы до пункта ⁇ Кредиты ⁇ На этом сейчас мы видео остановим, чтобы ролики у нас не получались слишком длинные. И про кредиты мы уже запишем в следующем ролике. Итак, друзья, благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, делайте репосты, изучайте, проверяйте информацию самостоятельно. Вся эта информация находится в интернете в открытом доступе.